Итак, моя цель конечно же лес добыть до второго, а у меня скоро будет 50, тем самым я сниму колоду, когда игра вот она колода, смотрите, вроде бы все логично, голем, а конечно, зачем, ведь 2 на 2, думаю, нужно иметь голема, если ты, ты знаешь, как его изменить, то пиши в комментариях. Кстати, вот меня интересует, счастливность, это наверное много? чем может численность тем хуже я поэтому я беру эконом класс лучший там еще есть рейдцы ну а потом ну, за необходимость ну, пока что все ну, понятно все правдела ну, и, -и, -и всем привет меня зовут макс риск подпишитесь на канал общий робот он снял новый ролик про робот в бинтвенст город этих вот догонялок, как они там называют Подождите. вроде где-то я помню название шариф против бандитов вот так как-то также под этим роликом сами есть ссылки на комментарии закреплен... комментарии тоже вот у нас есть все видео по игре квишу он смотреть подряд и просто пишите ровно я думаю вы найдете тут можно лайк ставить конечно же сохранять всем можно прикольный вот тут ссылочка в описании всем приятного просмотра я был кстати там там был, тут мы вообще никогда не делали. так что новая карта, новая пока, цель. <coughs> Делаем казарму. Так, дело в том, что все нормально. Да, все нормально. Берем. 150 копа на днем строим. Стрем пока что строим. Дальше берем облина, питающий можно идти лучниц. Как думаем, пиши комментарий, Что же лучше? Лучницы или же коблины. Ну, лучше пока что лучницы сойдут, конечно. Так, вы стройте еще второй. Отлично. Дальше, дальше летающего, ну что он уже так на И рассмотрел локацию. Ты просто есть защитные штучки, захватишь что все. Ты крутой чок. Да, так, Проверить там базу, как соперник наш отдыхает или перечает. Так можно на кучу взять. И... что-то призывает он опасно. И... я буду на него атаковать на его военную базу. Мм, mm, он одну точку, я понял. окей okay. на точку Все, нас убили, но я охоту убил одну точку. Перестроил его. не mm, всегда нужно. О, oh, блин, можешь как-то расследовать, чо, блин. Пока что. Mm, а то сейчас такой коп на тебе айку максирис. Кой, чо, блин, понял? Так, у нас тут еще то да. ну, у нас еще есть время, что хоть как. -то. Ну, а я хочу, знаешь, ну, его там прервать там точка пару штук. Ну там не припендривался. Не, ну ничего ничего нет. Ладно, иди сюда пока что. У -у -у, пока что не призывать. Думать тактику. Кстати. можно он что-то тут мучит <соспит> а мы тут не курястием то что она даже хочет мучик убрать что нечто ему уже выдать я вторую казарм поставим уже про время да. Лас, Очнице, М -м -м, а что-то заберем очень подальше а что-то делать строишь что-то не строим к че блин тут быстро машинку да уже по тех пятночках копить это как там чтобы блин набрать на защиту все отступает я понял файербол давай все я передумал файрбол сойдут сойдут то что нужно а а в атаку вот так он не нашел. Добро он не нашел. Он где-то сюда, нет. Пойскать, сюда идите. Он вот тут. Он хочет... О, он уже тут вот аку! Вот так Он уже тут наш нашел фарбол давай вот так вот так вот так. я буду призвать конечно меня тут тоже атакуют давай прикрываем стройка 400 не хватает где на помощь на помощь Разрушусь вот. вот так вот. Тут Давайте тут что-то, посмотрим. А блин, давайте. Пойду Давай посмотреть за всеми. Тогда давай в атаку берем голем 1 орда Сюда на нас все на нас нападают Недленно, ну, не длинного сока войск у него нужно забрать. понял фарбола честно с вырубить слушать тем фарбола Артур. Можно ли атакуйте, не а то он играет, что происходит ну сами ночью, сам трусишь крысишь капец он бы борьбовый давай, дам тащи он бы хоть одну вкладочку надувает ты что-то я не понимаю а они хитрый сделаны слушайте они наши базы нападают э, хитрые чувак они хитрые пошли атаку атаковать не могу он э, ядовитыми газами называет нас так я сейчас ним буду играть чест по на пути не умеете играть на парни ты играть умеешь Видимо, где же Честно, Что с ядом? Куда лава вообще? Почему она там увела долго? у карту, коллега. Ну, и что, блин, такое у меня, такого, что... Я же войска заканчиваю, слушайте. Эта канонка все-таки нарушает и... Странный чувак, почему где мы войск а, возможно, это у всех так. Первая игра моя такая вот курс жизни уже такое. Откуда я знаю ноу-базы no капец? Ну okay, <coughs> В общем, Я такого не знал, если я не знание тоже лайкос. Устроим базу Чувак, это все вало на автомате или нокар такая лимитарная. Не пойму, что, блин. <coughs> Все, нам крышка. Поздравляю, подпишите. Выхода нет. чего, блин, замок уничтожен? О боже. Тут низем уже тест-толк. Надо бывать, да, темную точку заплатим. реально потом хатом мой год ну, ну, ну все в принципе все логично а что мы делали на месте комментарии б занялись да, да. Ага. Это, ну нереально как понял ну все капец грамотно классно кто эти чикировники как они это делают Лава, лава, бам, лава, бам. Ты раньше карты не убил. В общем, хорошая статистика, если они 4 обмантик. Как очень классно. Сейчас про нам крышка, смотрите. Скоро крышка. Опять крышка. Нам будет конец, и все, внимание. Видите, видите, не виню. она чего, блин, ничего не слышит Он нас что? Убил, правильно. Видите, не Что это такое? От что? Он идет сюда, окей, okay. Васька, сейчас пройдет сюда, наконец конец, он. Вон. Ну, подписчики, вы, вы сами себе видите, он с одного удара убивает, смотри <смех> <смех> Я, я подживал. я засек читера, ну вы не смотрите не димки, что это может еще быть? Чего так быстро бывает? А, вон они Джеймнид, Бин, 9768. Знаете, какой вот бот, 9, Или чип, И так же самое, Звер, 5, 9, 4, 5 Там, не знаю, что еще. Ну, ничего Чего, блин, Аптинус 267 А, это я вот это вот Звер Но ну, я, на Если он был, произошел, у меня был по скорости По скорости, 4 хоть на немножко. Если на 900, то я думаю, как? Это пять раза больше, чем я. Это невозможно, что, что же на Кто я. Ничего не Кто это такой? Я... Не нужно узнать Он холодно. Давай. Невидимки. Никого из невидимок я не видел. Почему? Соперника. Никого. Лучницы. Невидимки не бывает. Бывает, не бывает, не бывает, не бывает. Я и всех перепробовал, не бывает. Ну, этот может быть. Ну, я такого не имею персонажа. Он, волк, а то не может быть такого, никогда не видел. Да это бы, да это 4. 4. Вы услышите мой ролик. Всем удачи, всем пока. Пересматривайте сто раз, пока не знаете, кто из них настоящий читер. Я, Леонид, конечно, нет. пока.